Мне так нравится этот спасатель. Ну так иди познакомься. Да я не могу, я стесняюсь. У меня есть. Анти стеснил. Спасатель! Спасай меня! Так вы же не тонете? И я зану в твоих глазах, красавчик. Вот. Мать, может, познакомимся? Как ты меня назвал? Мать, ну да, у тебя та с женщина! женщины. А, ну давай познакомимся. Карин, ты что, с ума сошла? Нет, подожди, мне просто интересно, куда этот конченый может меня пригласить? Ну, ко мне нельзя, у меня дома мать, но ну, в смысле, родная мать, поэтому погнали к тебе. Надо позвонить бывшему, извиниться, сказать, что он не конченый. Вот конченый. А познакомь меня с Димой, он такой прикольный Не буду я тебя ни с кем знакомить, у тебя вообще-то муж есть И чё? Да ничего, Карина, это неправильно Ой, да пошел ты жоп Что случилось? Да ничего, Дим, с женой опять поругался достала Игорь, и вот это вот собака, ага. она вот так. У нас нарала подъезд. Ага. Эти кошки постоянно ходят. Это Зинка, на их постоянно собака подкармливает. Я говорю, не надо их подкармливать. Ну сколько можно вот этого вот все терпеть? Я, тебя... я говорю, ты понимаешь, что я говорю? Понимаю. Они ты... ходят вот это и гадят, и гадят все падлы, как будто плевать. Слушай, давай сразу поясним. Я не хочу серьезных отношений, и это просто секс без обязательств. Я согласна. Я сразу скажу, я хочу серьезных отношений, и это не просто секс без обязательств. Я согласна. Карин, смотри, я нашла звук, который успокаивает. Ну как? Ну не знаю, Маш. А, Сереж! Ну моя дорогая, женщина вообще самое лучшие существа. Мужчины по сравнению с ними ничто. Они должны преклоняться перед их ногами, постоянно им приносить какие-то подарки, дарить их, одаривать все, все, все, все, все, все, Сейчас, сейчас, сейчас у меня оргазм начнется. Ну что, этот звук лучше успокаивает? Невероятно. Продолжай, кис. В общем, должны водить их в кино, постоянные рестораны, как ухаживать, спа, массажи и так далее. Мас, ну, все, тихо, тихо, тихо, тихо. Ну, нету их тут нигде. Ну, посмотрите под лавкой, ну. Посмотрели уже под лавкой. Ну-ка, что, вы очки найти не можете? Ага, все, очки-то вот они. Ага, подожду, что бабка тупая, а бабка умнее, чем вы втроем. Бабуль, может, договоримся? Вот, теперь у бабки есть бабки. А у вас мозгов нету, понятно? Эй, бабушка, бабушка. Вот, поняла, как надо? Да. А то я дома во время секса себя неловко чувствую. Еще раз, глянь. Карин, что случилось? Я сережку уронила. Да не переживай, я тебе новую куплю. Какая упала? Золотая? Ты дура. Я сережку с балкона случайно столкнула. Мужа. Шутно, мне грустно, но пошути. Да? Я в прошлый раз чуть в яму крокодил не отправился, так что нет. Ну пожалуйста, пошути. Ладно. Для чего блондинки носят обтягивающие юбки? Для чего? Чтобы ноги вместе держать. Стража! Казнить его. Блин, я так и знал. Зай, а кто лучше готовит, я или твоя бывшая? Ты. А одевается, кто лучше, я или твоя бывшая? Ты. А сексом кто лучше занимается? Я или твоя бывшая? Ну ты, конечно. Слушай, а почему вы расстались? Она считала, что я без пол. Не знаю почему. Принцесса, нам нужно успеть. Куда ты торопишься? Эта сказка закончится, когда часы пробьют 12. Время! Блин, ну все, мы опоздали. Постой! Ты же говорила, размер это не главное. Зая, ты куда? Купальник надеть. Вот этот? Ну да. Зая, ты у меня такая красивая. <свист> ты в жопу. что, Представляешь, сегодня в гороскопе у меня написано, что будет судьбоносная встреча с Тельцом. Тут даже написано, что у тебя может быть Секс! Никит! Чего? Иди скажи, что ты Телец! Юрин! Да какая нахрен разница? Иди скажи, что ты Телец! Доверься! Блин! Опять мне не везет все, потому что я Телец! знаете, я просто Скорпион! И у меня в гороскопе написано, что сегодня у меня судьбоносная встреча с тельцом. Как неожиданно! Обалдеть! Может быть мы куда-нибудь сходим? Может быть ко мне? Зая, а что у тебя стоит, когда я тебе звоню? Чи-я. Я вообще-то про рингтон. Про... Ну, это тоже хорошо, да. Извините, пожалуйста, это не вас я случайно в бильярд обоих раскатал. Пошел ты. Пошел ты на пухой. Алло. <Я, я>, т... Понял? Я тебя один раз обыграл, один-один В смысле, кого ты а там 4, раскатал? Четыре-один Один-один, ты так, футболка да. Такой пиздобой Я ху**еюсь, уберите его нахуй Погоди, Дима, с тобой тогда как получилось? Так я тебя четыре-один раз е**ал <свят> <свят> Ты меня в эту гребенку б... <свят> чью гребенку? Какой, б... <свят> <свят> чью гребенку? Они оху**ели уже в натуре А хочешь, я тебя познакомлю Со своим маленьким дружком? Подлец она обиделась? Я, смысле, оба... А я в этом году полетела в Дубай. А я в этом году полетела в Турцию. А я в этом году полетела кукухой. <соцентричь> Девчонки, как вы моя шляпка? <музыка> Никит, нам нужен новый пылесос. Зачем? Этот сломался, он вообще не сосет А что, когда такое случается, нужно менять? Ну конечно Тогда мне нужна новая девушка Карин, я же просила тебя никому не говорить Про шоурум, который я нашла Так я не говорила Ну и какие еще шмотки выбрал? Да, вот и ты еще прикольный. О, такая нормальность такая. Дорогой, а ты не против, если Дима у нас останется? А то ему ночевать негде Да я не против, но придется спать на полу да ничего. Спокойной ночи, любимый. Спокойной ночи, любимая. Слушай, а давай проверим твоих подруг. А как? Ну позвоню, скажу, что мы расстались и позову погулять. Давай. Алло, Алло, Машуль, мы с Кариной расстались, может пойдем погуляем? Вау, да, да, конечно пойдем. А давай твоих друзей проверим. Моих друзей зачем? Давай. Давай. Алло. привет, это Карина. Привет. Слушай, мы с Димой расстались, пойдем куда-нибудь погуляем. Вот видишь, мои друзья никогда так не поступят. Ну что, готов? У меня тут знакомые в этом доме живут. Карин, тебе помочь? А, ну, конечно, ты же у нас сильный мужик, а я слабая женщина, я без тебя ничего не могу. Ты у нас мужик, ты у нас все умеешь, а я, я женщина, я ни на что не гожусь, да? Нихуя! Зая, открой, пожалуйста. Ты же сама сможешь. Карин, слушай, есть деньги взаймы? Могу две пятьсот дать. Отлично, Давай. есть привет. привет привет это тебе у меня аллергия на цветы прости я забыл присаживайся и не знал ну Рассказывай, что нового? <смех> Тебе с какого момента? Ну давай для начала, как прошел сегодняшний день? Как прошло? Слушай, но ну, он мне прям как чужой человек. Карин, ну, он в любом случае не прав, но тем не менее он же первый решил начать общаться. Многие отцы на это так и не решаются после того, как уходят. Да, многие не уходят. И что? Все мы совершаем ошибки, дай ему шанс. Лер, там кто-то пришел, я тебе перезвоню. Мама сказала, что ты любишь плюшевых единорогов. На них же у тебя нет аллергии. Да, люблю. Спасибо. Пап, ты проходи.